Друзья, всем привет! Сегодня у нас совместный эфир. А можно пишет еще вопрос? В эфире просто в прямом эфире. Вот, приветствую вас, дорогие друзья! Ура, ура, ура! сейчас я нахожусь в красивом месте таком вот вот таком вот прям в кафешка такая красивая здесь только что провели э, мастер-класс живой мастер-класс с умными девочками экспертами своего дела А сейчас у меня эфир с марией о том как эзотерику чтобы она не плавила наши мозги структурировать и чтобы те, кто занимается эзотерикой, могли ну, быть не просто инфантильными людьми и надеяться на Бога, на высшие силы, а чтобы включили левое полушарие, трезвое полушарие, и могли получать намного больше. Пока подтягивается Мария, я думаю, она скоро подойдет. Я э, жду вас. Мария, приходите? Да, да, да. да. И поэтому моя задача сейчас показать вам, как устроены наши левое полушарие, почему линейное мышление, достигаторство это плохо, почему балдеть только от потоков изобилия. Это тоже не, не лучший вариант. И поэтому я прошу вас быть внимательным. Итак. Левое полушарие это линейное мышление, это цифры, это конкретика и это четкое понимание, чего я хочу. Не просто в расплывчатых каких-то моментах, а еще из того, что, например, вы хотите там, не знаю, вот как эксперт, например, улучшаю качество жизни как конкретно вы поймете что это качество жизни будет лучше и вот тут фокус на вот этой конкретике. например там, доходы увеличатся там три раза или муж начнет дарить там подарки выздоровеешь там, быстрее придешь в норму после там такой-то практики, за три дня там восстановишься там, и так далее. Поэтому это конкретика левого полушария. И если эта, эта конкретика у вас есть, то здесь хорошо работает правое полушарие Потому что правое полушарие, это когда мы даем своему телу, своему бессознательному увидеть какие-то картинки, почувствовать какую-то радость, там бабочки в животе, И вот здесь, когда мы соединяем левое и правое когда мы понимаем, что, например, сегодня делали практику, там, там денежный шнурочек или там практику, например, как, там перестать реагировать на людей как перестать реагировать на заработали несчастным путем вы ну, сегодня мы тоже делали такую практику жду Марию вот она уже присоединилась ура, ура, ура спасибо Машечка я уже начала говорить про то что как мозги которые часто плавит эзотерика, как их структурировать и включить левые паузари, при этом быть взрослым осознанным человеком, и при этом чувствовать себя в потоке любви, энергии и так далее. И я уже успела сказать, что если мы говорим улучшить качество жизни, то конкретизировать, а что конкретно будет лучше? более детально. И для экспертов коучи, которые тоже сейчас кушают, которые описывают свой продукт, чем он ценен, важно. Спасибо большое за ваши сердечки, друзья. И поэтому, когда эксперт описывает свой продукт, улучшает качество жизни, то каким образом? Ну а Марию попрошу дать обратную связь. У меня наставник часть программы. Как Так, где-то немножко пропал звук. Поставьте, пожалуйста, сердечки, бросьте сейчас или единички, слышно меня или нет, потому что я надежду слышу через раз. Киньте, пожалуйста, единички, чтобы мы понимали, что у нас со связью все хорошо. Я тебя слышу. О, а вот сейчас надежду тоже начала слышно. Быть. А, окей, а, я так понимаю, чтобы я услышала первую половину, чтобы попросили мне рассказать о том, как я проходила коуч-программу, да, вот этот кусочек. О, отлично, благодарю, Людмила. Хорошо, значит, а, что хочу сказать? Ну, во-первых, хочу выразить безумную благодарность за то, что Надежда встретилась на моем пути. Скажу честно, я уже давно искала такого наставника, потому что... А сегодня эксперту зайти на рынок особенно на рынок онлайн это только так кажется что вот открыл Инстаграм кабинет начала себе рассказывать и собственно на этом все ничего подобного я почти год в инстаграме и много я работала и распылялась и училась училась ну это нормально учиться сейчас не про это Сейчас вопрос про то, чтобы э, то, э, то время, усилия, финансы, которые ты э, инвестируешь в умение себя продавать, э, рассказывать о себе как эксперт, потому что, ну, опять же, если ты не рассказываешь о себе, кто тебя купит, да, вот, э, монетизировать, потому что мы так много действительно как эксперты вкладываем сегодня в то, чтобы на рынке нас услышали, узнали. Вот. Э, Выхлоп, усилие сверхмощное, а выхлоп не всегда ну, такой, как хотелось бы. И сейчас, когда информация особо никого не удивишь, не удивишь какими-то суперпрактиками, сейчас очень много коучей, сейчас очень много в инфобизнесе э, людей, да, нас, у всех разные практики, знания просто потекли в, в интернет, вот, э, конечно же, в этот, в этот век э, нам нужно занимать более узкую нишу, это то, чему нас учила надежда, а нам нужно увидеть наставничество, потому что наставничество действительно будущее, и это я вам сейчас говорю и как эксперт, наставник, и в тот же момент я говорю это как человек, который пришел в наставничество к надежде, потому что почти год я просто тонула в тоннах информации, у меня было мега напряжение, я просто не знала, за что хвататься, куда бежать делать аккаунты в Инстаграме, в Фейсбуке, в Ютьюбе, в Телеграме, кому что рассылать, как и себе рассказывать. Это, конечно, ну, была какая-то такая, знаете, как бы паника, и, ну, ну так скажем, эксперту, который хочет зайти именно на онлайн-рынок, а сейчас наше пространство, оно нас двигает туда, да, при всех раскладах, да, сети, локдаун и плюс я, например, эксперт, который хочет жить мобильной жизнью, путешествовать, а кто из нас этого не хочет, кто хочет, ставьте сердечки. Мы вот с Надеждой тоже сейчас в фургане, в разных концах вещаем. И поэтому это очень важно и ценно все-таки взять какую-то структуру, систему, не распыляться, не бегать. Уже если вы готовы идти и стать реально классным экспертом, продавать себя, то вместо того, чтобы инвестировать свое время, свои деньги вот, и свои усилия, и в конечном случае все равно толком ничего не иметь сэкономьте, инвестируйте, как я, эти деньги в достойного коуча, такого, как Надежда Масильская, сейчас уже на правах рекламы, но это реально так, я прошла этот курс, за моими успехами вы можете даже зайти ко мне на страничку, и у меня есть такой хайлайт, э, где именно я проходила учебу у Надежды, мой путь, да, Надежды, который я описывала, как я проходила все по чесноку. Вот, скажу честно, э, я выросла, я за эти полгода выросла не только как э, эксперт, потому что у Надежды есть чему реально поучиться даже ну, вот просто как эксперту. Я, моя выросла, моя самоценность как личности, вот просто я как Маша, вот я просто выросла даже где-то в позиционировании себя, даже в отношениях. Понимаете, сколько плюшек? Потому что, ну, ты когда прорабатываешь свою самоценность, а у Надежды это стержень ее программы, это распаковка самоценности и личности и эксперта, да, тебя как наставника. Я выросла как наставник, я набралась такого такой кучи инструментов у Надежды которая сейчас мне дает возможность быть классным, крутым наставником и доводить людей до результатов. Вот. Ну и, конечно же, вырос мой чек, вырос, эм, я подняла там в два-три раза расценки на все свои программы, потому что я поняла, что классное наставничество не может стоить дешево. Количество клиентов у меня э, понизилось, я перестала распыляться, но чек вырос, да. Я смогла более качественно вкладывать свой ресурс, свое время, в людей, которых я веду, и мои клиенты из за то, что я перестала распыляться, то, о чем мы будем сегодня говорить для вас экспертов с надеждой, мои клиенты стали более круто доходить до результата, потому что ушло вот это распыление, вот, поэтому здесь именно тот формат, когда количество уменьшилось, качество усилилось, и результат тоже увеличился. Вот. И, конечно же, выиграли от этого все и я, как человек, и как коуч, вот, и мои ученики. Вот, поэтому вот об этом сегодня. Но это мои результаты, мои победы, я ими честно делюсь. Маша, вот. скажи, пожалуйста, а как, как тебе было... Трудно или не очень сужаться, потому что большая проблема с распылением зайти в Сузица. Скажу честно, мне было очень трудно сужаться. Я когда пришла к Надежде на первую консультацию, я помню, у меня Надежда задала вопрос, Маша, кто ты? Да, Кто ты есть? Что ты делаешь? Что ты несешь в этот мир? И я когда начала рассказывать Надежде, что я делаю, я тут и трансформационные игры я провожу, и с макартами я работаю, и тантра у меня есть, и программы по дисциплине у меня есть, и школа там про психологию у меня есть, и, короче, чего, и ретриты я вожу. И потом мне Надежда задала вопрос интимный, сколько ты за это зарабатываешь. И когда она услышала ответ, она говорит... А, еще был такой вопрос, сколько ты инвестируешь времени реально в работу? Я говорю, ну я вот с 8 утра до 8 вечера это стабильно работаю, да, вот, и, ну, то есть 12 часов в день, это и Инстаграм, это и сопровождение клиентов, это и практики, а, вот, и, конечно, уже в момент, когда я пришла к Надежде, я уже была на грани выграния такого, знаете, вот, ну, потому что ты настолько распылялся и не видел э, такой обратки, знаете, достойной да, того, да. что ты делаешь. Меня клиенты, конечно, мои очень любят, они со мной многие годы уже идут, и они финансово бл благодарят меня, но э, я внутри всегда ощущала, что даже эта благодарность, она уже должна быть на порядок выше, потому что то, что я делаю, его ценность выше, чем ту цену, которую я оставлю, но я даже не могла открыть рот, вот Надежда мне тогда дала задание, перед тем, как идти ко мне в коуч-программу, иди повышай цены, напиши на, на сайте, что ты повышаешь цены, о боже, конечно я не написала, но уже спустя месяц, После проработки, после распаковки, когда я увидела, блин, какая классная, какие классные мои программы, какая классная как человек, как наставник, я смогла, я просто в какой-то момент написала Надежде, я это сделала, я это сделала легко, без надрыва, я просто подняла цены в два раза, еще и сижу и думаю, а не мало ли я подняла, вот, то есть это пришло, знаете, как бы, Само собой, через какое-то внутреннее осознание это прошло пришло без надрыва через распаковку себя, поэтому сужаться было сложно, мы боролись, точнее, Надежда со мной боролась, она мне говорила «сужайся, сужайся», честно, была... это жадность, да, это жадность, честно вам скажу, эксперты. Нежелание сузиться, это м, такой ограниченный ум, э, это все еще треугольник Карпмана, где ты хочешь спасти всех и собачек и кошечек. Это ты еще в системе спасателя, при этом ты жертва, потому что ты сам растрачиваешь себя, обесцениваешь себя, работаешь за гроши. Это тоже жертвенный еще все-таки треугольник. И вот в этой сфере, в сфере карьеры, я была э, как бы в нем, и надежда меня оттуда тоже так запатлы вытащила, можно сказать но оно того стоит и, конечно, нужно научиться сначала сузиться до одного продукта, и, как говорит Надежда, научиться продавать его, продавать, рассказывать об этом, нести ценность этого, понять свою целевую аудиторию, понять, кому ты вообще идешь, да, не распыляться, не разбазаривать себя. И, конечно, когда ты сужаешься, и ты умеешь классно работать с одним продуктом, наработав этот навык, я его сейчас еще продолжаю нарабатывать, вот. Ты потом можешь продать себя уже да где угодно. Да. Ну, как, да, поэтому научись сначала делать классно что-то одно, суся, и потом уже эту схему, эту козу, которую дает нам Надежда, донеси потом ее в любые по этой же схеме, выстраивай и дальше продавай себя, когда тебе надоест основной твой флагман. Ну вот, я думаю, я ответила на вопрос, да, Ваша я, Надежда. Я, я... А на трошке я часто говорю на эзотерику с эзотерикой, потому что люди с ушли в эзотерику, и их мозги поплыли, они забывают о трезвом уме, о тогике, об этом стержне. Так вот, в этом и заключается распыление в том числе. Когда есть структура, когда ты понимаешь кому, кому ты, зачем ты, в чем ты эксперт, ты ведешь эту линию, прокачиваешься в этой... По этой линии как эксперт и внутри потом когда ты наберешь одинаковую одинаковых по по болям людей создашь какую-то общую программу ты там внутри сможешь свои компетенции разные твои навыки добавить как бонусы понимаете и получить те же но намного ну, люди получат результаты намного круче во первых потому что они заплатят дороже и во-вторых, они будут дольше с вами работать, потому что сегодня наставничество — это не один месяц и не два. Это результаты первые. Выскочила или выскочила. А дальше нужно повторять, повторять и повторять, чтобы наработался навык. Вот эта логика «Зачем?» и тогда любые практики, которые мы делаем. Ну, вот, например, сегодня пишет одна из наших учений. Чутко болит голова, Никакая практика мне не помогает, потому что эти условия просто упуска. Я и говорю, как делаю я? Какую практику вы делаете? В случае, когда я знаю, вот про себя говорю, когда учинается бигрение, опыт. Если нет, если нет, если нет, если нет, если нет, если нет, если нет, если нет, если нет, если нет, здоровая структура, даже вот в поле. Если мы говорим про энергетический и мы культы, и Боль. Сильно упала прям, прям Благодарю выходи. Так, у меня тут, честно говоря, такой звук, я слышу через слово вас, понимаю, о чем вы говорите. Вот, но, окей, я хочу добавить немножко о фокусе внимания, да, и о целостности. На самом деле, сегодня, когда ты сужаешься, да, очень важно в программах, и то, что я очень подтянула за эти полгода, трансформировала и изменила в своих практиках, значит, с одной стороны я сузилась, я взяла одну боль клиента, я сейчас немножко зайду издалека, но добавлю то, что Надежда хочет, да, то есть я взяла одну боль клиента, Где-то подгружается интернет надежды, да. Ага, понятно. Звонок при раз. Хорошо, хорошо, да. Я, я подсоединяюсь. Да, продолжай, прошу. Да, и так вот. С одной стороны, мы сужаемся к более одного клиента, да, и какой-то целевой аудитории, какой-то одной боли, да. Но с другой стороны, когда ты сужаешься до этой одной боли, то ты ведешь человека к конкретному результату. Ну, например, у человека, ну там, болеет ребенок, да. И у него желает, ну, желаемый результат это чтобы ребенок выздоровел, чтобы он был здоров. И мама ввиду того, что ребенок болеет, она входит в такое коматозное состояние, ее так атакуют какие-то страхи, паники. И вот она идет с этим к специалисту. Это боль, это боль. Мы сузили здесь. Соответственно, мы сразу видим и точку Б, куда мы ведем людей, да? И вот это умение выискивать вот эти боли, видеть точку результат, это то, что мы оттачиваем реально в звездном коучинге и то чего я не видела раньше я как говорится лечила и кошечек и собачек люди приходили ко мне точечно решали вопрос но в целом система жизненная вот этот навык о котором говорит надежда он не был отработан он не был интегрирован они пришли полечили ко мне зуб ушли и опять делают все чтобы этот зуб заболел понимаете то когда мы сужаемся как эксперты, мы, во-первых, мы решаем боль реально круто, глубоко и на многих уровнях. Я в своей системе, и, ну, у Надежды есть своя система, я работаю по восточной системе, в которую входит четыре аспекта низшего я, это наш... Ум, ментал, это наш энергетический аспект, это наш эмоциональный аспект и физиологический. Плюс-минус зажигание, мы все коучи работаем с этих сторон, да. То есть, с одной стороны, мы сужаемся до боли, а с другой стороны, нам помогает, у нас появляется возможность расшириться в самой боли и прокопать ее со всех сторон. То же самое надежда делала с нами в ее программах потому что она не только учила нас как работать да не только как продавать себе не только как выстроить программу но она еще работала с нами как с личностями да у нас тоже и были свои затыки сопли слезы сопротивления и это все мы прорабатывали в ее программе с собой и точно так же за основу наставничество, мы берем сегодня одну боль, но прокапываем ее со всех сторон. Именно поэтому результат, он гораздо круче, емче. И люди понимают, и этот результат, он не сию секунду. Знаешь, типа победа пришла, и все. Нет, это уже остается, потому что в коуч-программе ты нарабатываешь, ты человеку даешь не только рыбу, да, не только спас его из ситуации, он пошел и делает то же самое. А ты ему и мозги на место ставишь, и с прошлым поработал, и научил, как справляться в настоящем, и энергия пошла, и сила воли проявилась, и на физике ты завел это на моторику, на навык, и отпустив уже этого человека конкретно в этом вопросе, в этой более свободное плавание, этот человек уже не будет бегать по психологам, эзотерикам. У него есть структура, система, у него есть четкое понимание. Как уже даже, у него есть инструментарий, как с этим работать. И да, может быть, он еще обратится к наставнику, но он уже сам обретет ногу, почву под ногами. Это вот то, что с нами, тоже в коуче-программе «Дела надежда». Ее задача не волочь нас по жизни, да, а дать четкую структуру, по которой ты идешь. И в принципе, мы эти же принципы закладываем и наши в наши коучинговые программы, потому что можно просто... Промывать мозг человеку, да, искать причинно-следственные связи до конца жизни. Можно как эзотерики делают с утра до вечера. Я тоже эзотерик, да, и я тоже психолог отчасти. Но это все собрано сейчас в систему, в структуру. Где ты и с мозгой работаешь, и практики, где нужно, ты дал энергетические, и где нужно, ты поработал с эмоциональным фоном. И самое главное, завел на физику, завел на, на, в навык, потому что одно и то же ты повторяешь много раз. И у человека формируется четкий навык. И уже мои клиенты, точно, как мы, навык, да, вчера Надежда видела мой эфир, мой кейс по девочке, она рассказывала про технологию 67 секунд благодарности. Так вот, милые мои, эту практику я взяла, получила результат, я передала этой девочке, она получила результат, и она, так как она сетевой-то маркетолог, Гербалайф, она уже это тоже внедряет дальше. Понимаете? То есть мало того, что ты завел себе это уже как норму жизни, вот, ты уже и дальше передаешь. Вот так это круто работает. То есть навыки становятся жизнью, они интегрируются. И в этом помогает именно система и структурность. Потому что если ты не понимаешь, зачем, для чего, что тебе это даст, вот эти любимые вопросы надежды, которые я реально сейчас интегрировала во все практике. Вот, вот эти логика, да, вот когда ты их задаешь человеку, у него что появляется? У него формируется внутренний мотив, он не идет просто за учителем. Знаете, как мы ходим все там, а, пошли тантрой позанимались, а, пошли там на психотренинги сходили, и ходишь, вот так вот шаришься, и жизнь твоя не меняется. Нет, что формирует структура, она формирует осмысление. А осмысление, оно рождает внутри тебя твой внутренний мотив. Потому что только внутренний мотив будет тебя поднимать рано утром, помогать тебе делать ежедневно вот эти как раз энергетические, эмоциональные практики, какие-то физи физиологические штуки. Именно внутренний мотив дает тебе высокой степени самодисциплину, чтобы пожизненно потом... Ну, не бегать по всем различным мастерам, а самостоятельно идти по жизни. Но сначала, чтобы этот навык наработать, конечно, нам нужно плечо наставника. И я иду в наставничество, и Надежда ходит в наставничество, да, там какое-то мы все идем, потому что какой-то вот этот путь, пока мы наработаем систему внутри, пока мы обретем вот эту форму, пока мы заведем на, на моторику вот этот навык, конечно, нужно пройти этот какой-то кусок времени с наставником. Но когда ты обрел вот эту структуру, систему, ты ее взял, все, ты ее дальше уже несешь по жизни, и она будет всегда с тобой. Маша, ты знаешь? Я сейчас поняла, что я хочу пойти тебе в наставничество. Ты представляешь? Я просто сижу и думаю, вот, и это, кстати, это классно, когда учитель может идти к своему ученику, это круто. Это значит, что что-то в этом Происходит такое, что нужно сказать «Вау! Спасибо!». То есть я слушаю тебя и думаю, как же мне повезло с такой ученицей, как ты. Прям, знаешь, вот у меня. я очень рада. Ну, друзья мои, кто сейчас слушает нас в эфире, дайте какие-то вопросы. У нас, у нас тема сегодня была, как эзотерические знания структурировать и привести их в логике, чтобы все было в балансе. И как э, Мария поделилась своими знаниями, своими навыками, опытом и своим трудным путем, потому что ей было нелегко, она мне это признавалась, как ей было трудно. Но есть такое, знаете, выражение такое. Для того, чтобы ракете взлететь, надо топливо нормальненько спалить. Поэтому вначале мы взлетаем, а потом, а потом делаем навык и действуем по системе. Когда есть четкая система и структура, когда у дерева есть хорошая, хороший стержень, то веточки и листочки всегда будут в форме. Это я с этого начинала, и а этим хочу завершить. А вас благодарю за сегодняшний эфир. И, Маша, тебе поклон и огромная тебе благодарность за то, что была сегодня в эфире и поделилась очень крутыми инсайтами и о том, что такое наставничество, коучинг, что такое структура и, и как это использовать, чтобы жить сегодня. Не распыляться, не бегать по разным тренингам, а вести себя по этой жизни так. Спасибо тебе. Всем огромное спасибо, друзья. Эфир сохраняем.